Всем привет! Делаем яву старушку, делаем ее под заводские характеристики с золотыми полосками толщиной 2 миллиметра после пескоструя. То есть все было в пескоструе. Некоторые детали человек привез, они были в кислотном грунте. Я их посмывал, позачищал. Кое что даже уже слегка прошпатлевал самое глубокое делать надо качественно поэтому делать будем через такой процесс все сейчас отвалится толстослойным грунтом эпоксидным хорошо пару дней естественно высохнет Потом перетрется, подшпатлюются некоторые неровности, которые невозможно убрать, потому что физически туда невозможно залезть. И потом аж будет перегрунтовываться под покраску. Процесс интересный, процесс довольно-таки долгий. Самое интересное будет как бы итоговая покраска с итоговым результатом, что у нас получится. Под все это движуху, под все это дело подписалась компания «Макситон» материалами которые будут сделано вообще именно все по этому мотоциклу, начиная с грунта заканчивая лаком то есть краска, грунт по шпатлевкам к сожалению в Украине полноценно не представлены их шпатлевки, но тут особо шпатлеваться так и нечего но в остальном, то есть все, обезжирка там, липкие салфетки, это все есть в этой компании будем делать Делать заодно посмотрим. Я, в принципе, уже знаю, на что способны материалы этой компании. Ну, вот посмотрим ее здесь. Чем сейчас будем работать? Это эпоксидный грунт серии м 5 э Отвердитель к грунту и разбавитель к этому же грунту. Нам он нужен в толстой слойной версии. Поэтому разбавление мы будем делать не как положено. То есть вот этот 5.1.1. По разбавлению. я сделаю 5 51 и начну наверное с этом 0 3 пробовать если будет сильно густой добавлю до 0 5 но к одному мне нету смысла подходить мне надо получить хороших таких микрон 200 наверное с двух слоев грунта если получится больше сделаем больше хорошо грунт перемешанный несколько раз включаем весы оттариваем не знаю сколько точно мне сейчас надо так, судя по тому, как он наливается, он не сильно густой, поэтому начну с 25% разбавления. Сделаю себе сейчас 100 грамм 400, можно смело делать. Давайте, чтобы не париться, 500. 500 на 100 и на 25. Мне так просто проще считать. Объем там хороший. Вы никуда будет уходить у меня. Ну, никуда в плане мимо кассы, как говорится, да? Поэтому 5 соточки как раз заработаем. Обязательное условие, я сейчас открыл, перепроверил. У эпоксидных грунтов офигительно должен быть вымешан отвердитель. Потому что у них отвердитель это немаловажная часть рабочего компонента, который должен быть хорошо вымешан. Так, соточку. Чуть перелил 107 я думаю ничего страшного от этого не случится и разбавитель начнем с 25 отлично сейчас все эти дела хорошо вымешаем и пойдем работать грунтоваться нам будет флг 5 с дизоидом и 7 что приступаем В один слой пролил, в один, но ну, толстый слой пролито все. Видно, что в металле кратера, которые существуют, они затягиваются. У меня желание и задача сейчас вторым слоем пролить так, чтобы вот эти вот кратера, которые есть в металле, они позаливались и я их смог перетереть. То есть использовать не только как защиту металла, а еще и как наполнитель, на котором я перетрусь крылья уже вторым слоем прошел сейчас прохожу все остальное все отгрунтовано двумя такими бодрыми слоями дальше когда высохнет все я промеряю какую толщину дал но судя по тому что я тут заливал кратеры пошел потек то я толщину дал оставлю это дело сохнуть вынесу на солнце выкачу дня на два наверное. тут заливал кратера ушло в потеке попробуем как он трется Тереться он должен тяжело. Хороший эпоксид трется тяжело. Померяем толщины на крыльях, на баке, на раме ради интереса. Подсушиться все это дело. Можно будет э, дать прямую риску примерно 240. Посмотреть, где нужно шпатлевать. Потому что на баке есть кое-где вмятинки, которые нужно поубирать. В общем... Поработаем над мотоциклом над этим. После грунтования прошло два дня. Грунт хорошо высох. Теперь с ним можно работать. А рама и вилка чуть-чуть подчухаются и сразу пойдут в окрас. Ну, потому что тут травнять что-либо на раме. Глупая затея. А вот я уже подготовил крылья. Клюв всякие стоечки сейчас буду заниматься баком покажу что конкретно я делал грунт э, хорошо чешется наждаками 220 и 150 там где нужно потом поклопать чухать на средней жесткости брусочки в принципе он очень хорошо чухается я сейчас 150 возьму потому что тут шпаклопать все равно точится без проблем После вычухивания плоскости, потому что на круглом тоже есть плоскости. А, да, говорят, что круглые кривым не бывает, но вот такие вещи это кривое. Вот такие вещи это кривые. Все, я понимаю, что тут под накладки, но мне нужно отдать бак так, чтобы он был красивым. Если проводить рукой по плоскости, чувствуется, что она не идеально ровная, но ее сделать идеально ровной. В принципе и невозможно то есть круглая кривым не бывает отсюда и вот эта вот поговорка да? что нужно сделать здесь вот эта тут центральная складка где металл схлестывается друг с другом она кривенькая вот видно шишки вот то что вот явно видно как шишки это точно кривой сейчас я обклею скотчем по внешним полосам и здесь тоненько протяну шпаклон и здесь наверное то же самое. Ну, само собой подливать вот эти вот точки глубокие нужно. А после этого всего перетирается и в принципе готово под грунтование. Сами именно ямы, которые будешь подливать. Я сейчас промотовываю 240, либо зеленым сквозь брайтом ну, это уже что есть, как удобнее. В этом случае я тут еще грень сразу. Тут крупная яма, тут будет даже стекловолокно по крупничкам. На всем остальном, где по чуть-чуть универсалкой желтой. Здесь, то же самое вот эту линию всю. То есть все, что блестит, промотаем. Тут уже универсалка, поскольку тут Повреждения не глубокие, чтобы не потеряться, где что, тут понятно в этих зонах, а тут можно потом забыть, в какой зоне находится, просто обводим. Натираем от пыли обезжириваем, и мы готовы к шпаклеванию. Карандаш обезжиркой не смывается, карандаш он как проявка, только наждаком. По шпатлевание лучше использовать обезжирку, которая испаряется быстро, чтобы не тратить много времени на ожидание высыхания. Так, вымешиваем стеклое волокно. Сейчас самые глубокие, вот тут пару эту протяну. И через 10 минут можно прийти и продолжить перетягивание каната в другую сторону. Кстати, что понравилось в этом грунте, он э, терся так же хорошо через сутки, как и через двое суток. То есть он в принципе за сутки полностью высох. Под перетирку мука крошится, точится, наждак сказать, что забивается, нет, потому что я вот этими вот двумя наждаками перетер весь мотоцикл. То есть все, что мне нужно было по мотоциклу. Блин, сейчас померим толщину слоя, сколько навалил. Забыл вот это сделать. Хотел и забыл. 9 микрон. 120 микрон. Ну будем считать, что навалили в общем 120, чуть-чуть стерли. все бруском прошли теперь одеваем 180 уже такую пожившую на мягкую подкладку 5 миллиметровую и вперед работать чуть-чуть перебью риску здесь и больше не надо Все, бак готов к грунтованию. Единственное, что вот тут сейчас надо выдрать вот эту всю штуку, шпатлевку, и домотовать, само собой, зоны, которые наждаком так недоступны на брусках. Готово. Так, элементы развешены, обезжирены. Теперь буду пользоваться таким грунтом. Это быстрый грунт у них. Я уже им пользовался, от банки как бы осталось тут чуть меньше половины. Прикольный грунт тем, что его можно использовать и мокрый по мокрому, и как наполнитель быстрый, меняя лишь количество разбавителя. Все. Ну, у китайцев есть такой прикол. Так, три к одному. Я буду наносить тонкие слои разбавителя. Сейчас гляну сколько. Я его как наполнитель еще ни разу не использовал, только мокрый по мокрому. Но один элемент, который у меня был мокрый по мокрому, я уже пробовал перетирать. В принципе, перетерется замечательно. Но тут, чем хорошо я эти элементы сейчас грунтую, я их оставлю примерно на 4 дня. Я как раз уезжаю. Ох, отвердос крепкий. Есть мне он нужен довольно-таки жидкий давайте сначала перемешаем с отвердителем пощупаем его но ну, кроме того что он жидкий мне нужен чтобы не делать высокую шагре мне еще нужно и наполнить рисочку возможно даже положу 4 слоя его не буду сейчас загадывать как пойдет Это такой пробный замес. Нет, надо разбавлять. Так, где у нас? Возьму экстра Очень медленный. Разбавляю исключительно теперь на ощупь, потому что, во-первых, я шкалу залил, я уже не вижу процентов. Вот чем неудобно размешивать? по стакану. На весах видишь пропорцию, а по стакану если уже замешался, шкалу не видно, начинаю ее как-то вытирать. Все равно получается примерно на глазок. Так, так, так. Ну не знаю, по ощущениям вроде бы как и ничего, но для первого слоя можно попробовать чуть-чуть жиже, лучше потом следующие слои, если надо поднавалить, пройти более густым. Все равно мне еще как минимум один раз разводиться надо будет. Грунтоваться буду с того же ствола, сдавил бы 5. Самый бюджетный, как по мне, ствол для грунта из таких, из фирм, которые имеют хоть какое-то имя. О, пойдет. Разбавителя примерно 20% получилось. Ну, плюс-минус, опять же, я не знаю, сколько точно, потому что не по шкале наливал. Воронка 125 микрон. льется отлично через воронку. Проходит хорошо. Поэтому вязкость, скажем так, нормально. Это как вязкозиметр такой. Когда более-менее регулярно работаешь, понимаешь, как каждый материал проходит через воронку. наношу грунт ты прям ну, классно, кайфуешь по вязкости угадал хорошо мне нравится, следующий слой таким же буду делать плюс-минус гуще не надо но же тоже, то есть вот аккуратно грани, натягивается изумительно уже видно как идет усадка в риску это хорошо это прям замечательно не каждая акриловая краска так растягивается я вам скажу честно Прикол этого грунта в том, что он не станет матовым. Надо просто подождать время и пройти где-нибудь в незаметном месте, там пощупать. А, потому что он, ну, собственно, такого вот и есть. Это, вот. Я уже щупаю, все, он сухой. В принципе, можно следующий слой наносить, а он абсолютно глянцевый. Это такой, как будет бы, вот, прикол у китайцев. У них во всем такое. И в базовых красках, вот, в грунтах во многих. Все, можно наносить. Добрый вечер, мы приехали. Таких слоев я сделаю еще примерно, да не примерно, а два точно, а третий под вопросом. Потому что я хочу выпилиться таким образом, чтобы мне ничего не нужно было подгрунтовывать из баллончика. Ну, это в идеале, конечно. Хотя бы на основных, там, на баке, вот на заднем крыле, на переднем крыле проточиться так аккуратненько, то есть толщину грунта дать такую, чтобы я не пробился, когда буду перетираться. Посмотрим, что у меня получилось на выходе после грунтования. Посмотрим, что у нас вышло. На баке 4 слоя нормальной толщины, на всем остальном по 3 слоя, тоже нормальной толщины. Он уже и высох. Я вот только помыл пистолет. То есть грунт оправдывает свое название быстрый. Сохнет быстро. Шагрени нет. Если ее не видно, как я обычно говорю, здесь ее не видно, значит шагрени нет. Вот только чуть-чуть на баке есть. Такая, которая просматривается. У меня предпоследний слой ложил на меньшем давлении. Большую толщину давал. Тут все разлито в зеркала. Перетирать, я думаю, его будет очень хорошо. Комфортно и удобно. Особенно вот в этих местах, заковырках. Теперь он у меня высохнет как минимум 4 дня. Как минимум. Потому что меня просто не будет им заниматься. Усадка пройдет полная и можно будет смело перетирая краситься, понимая, что нигде ничего не просадится, просадится. Сейчас, пока он, то он не будет, в принципе, блестеть, он уже сухой. Можно посмотреть, есть ли какие-либо неровности сильные, те, которые, допустим, надо точить, или можно уже работать смело под мягкий шлифок. Так вроде серьезно ничего не вижу. Чтобы мне не нравилось, ну что, чуть уберу. Такие дела. Будем смотреть, что там будет происходить потом дальше. После грунтования прошло почти неделя по времени. Оставляла хорошо просохнуть, но грунт, как ни странно, высыхает довольно-таки быстро вообще сам по себе. Я уже подготовил остатки самого интересного, что красить. Мелочевка уже чуть-чуть покрашена. Покажу на самом интересном, в принципе, подготовку на баке. Внутрянки уже выкрашены в матовый красный через силер. Для подготовки нам нужно будет 320 в сетке. И 400 кружочек у меня упал тоже в сетке. С вот таким вот мягким и жесткой стороной брусочком. Тут очень много руками будет тереться, поэтому... Не удивляйтесь. Машинка, как таковая, здесь не нужна на мотоциклах. На мотоциклах почти все делается вручную. Потому что машинка тут особо лазить, по сути, негде. Шагрень грунта, в принципе, отсутствует. Сейчас возьму толщину мер. Ради интереса померим, сколько же мы всего тут навалили. И приступаем к работе. Вот тут у нас не шпатлевалась нигде шпатлеванная тут зона и чуть-чуть по бокам. Поэтому меряем там, где не шпатлеванная точно. 314 270 260 ну, делаем ориентир по среднему 290 Это вместе с эпоксидным грунтом который лежит снизу И наполнителя здесь 4 слоя Приступаем так 320 сетки я возьму руками дорабатывать Сейчас беру 320 э, на бумаге кубитрон Тремовский. И погнали чесаться. Проявлять. Ну, по 320 не вижу смысла проявлять. И так будет видно, что происходит. А вот по 400 уже надо будет проявиться. Шагрени у грунта фактически нет. Наждак он не забивает. Ну, высох он, скажу так, слишком с запасом даже. Просох. Но если грунт говно, то ему сколько не давай просыхать, он будет всегда подзабивать наждак пластилиница и так далее некоторые элементы на этом мотоцикле я вручную тер сразу 400 чтобы не лазить там дополнительно с 320 и довольно таки тоже неплохо выходило Все, тут больше тереть нечего. Шагрени как таковой нет. Я повытирал то, что у меня тут припылилось от прокраса внутрянки. Сейчас вот тут по плоскости пройду, которую я подшпатлевал, чтобы она была ровненькой. И можно сказать так, что именно в этой половинке на бруске больше делать нечего. Теперь нужна сетка. Сетка более мягкая, работает в отличие от бумаги. Сейчас проточу здесь на пальце в районе перелома потому что на чем-либо другом на бруске уже будут линии идти зарисовываться то есть только мягенько без без особо сильного нажима Правляем после 320 -ки. берем 400 опять же это мирковская сетка Хотелось бы на машинке все это сделать. Тут есть где ну, пробежаться машинкой, но основу все равно дорабатывать руками, поэтому не будем сильно выделываться. Нам самое главное перебить просто риску от 320. Больше мы тут никакой задачей не занимаемся. Перебивается довольно таки легко. Надо только хорошо внимательно глазками контролировать, вся ли рисочка у нас ушла. После 400 я больше не буду проходить именно наждаками такими в листах, в сетках. Я потом, я все равно не сегодня буду краситься. Я перед покраской пройду все активно, пройду серым скотчбрайтом на сухую. Серый скотчбрайт тоже перебивает рисочку и мотует там, где невозможно подлезть наждаком. у всяких канавках. Тут, вот тут в канавке. Я там идеально наждаком все равно вытереть, к сожалению, не смогу. По плоскости работаем в мягкой частью. Под всякими изгибами снимаем наждак. Берем его вручную на палец. И точно так же вот на пальцах оттираю, что-то у нас осталось шагрень, риска подобного рода вещи готовится грунт довольно таки хорошо, мне нравится ну что, дошли руки до покраски сложный, сложный эффектный цвет все разложено развешено максимально так, чтобы было удобно Значит, бак. Сейчас центр красится золотом. Вот эта вставка, кусочек вот этот, красится золотом. Заднее крыло. Вот тут красится все золотом, потому что тут сходится золотая линия. И передняя крышка фара верхняя. Вот здесь кант золотом. Все остальное чистым красным. Это уже все, что есть. Больше красить мотоциклу нечего. Все подгрунтовано металл открытый однокомпонентным грунтом антикоррозионным. И что? Что? Приступаем. Краска у нас сольвентная, также все Макситон. LSK DUSA 1 и 3. Приступаем. Сейчас прокрашиваем тоненько там где золото. Пару проходиков, лучше тоненьких, пару они быстрее высохнут, чем один толстый навалить. Хорошая сушка, минут 30, наверное. Потом клеится скотч. Скотч специально нарезанный по 2 и 3 миллиметра. Двухмиллиметровыми полосами отделываются вот эти элементы и бак. А миллиметро, 3 миллиметровыми полосами отделываются вот здесь, центра. А периметр, вот эта рамка, миллиметровыми Чуть-чуть придется поколупаться. Желтеньким открашено. Краска кроет очень плохо. 4 слоя лежит тут. Все, каждый слой хорошо продувался, просушивался. Сейчас будем приступать к заклейке скотчем. Такой нудный, я думаю, будет процесс. Он, в принципе, не должен быть долгим. Тут клеить не так уж много. Но я сомневаюсь, что с первого раза все прям приклею так, что мне понравится. База интересная. Она... Хоть и глянцевая, но уже полностью сухая. Я вот тут вот наливал, когда я боялся, что вот здесь не высохнет. Но все высохло, то есть, эффект у базы она глянцевая после высыхания остается. Клеимся. Так, везде 2 миллиметра, 3 миллиметра. Только на бочках. Из того, что как бы самое сложное, это соблюсти параллельность. Вдоль штампа А тут мне уже не нравится Нормально, скотч не держится Скотч резали специально на заказ, потому что контурных скотчей такой ширины ну, я не видел никогда. Вот из-за этой золотой полосочки столько заморочек, но должно быть очень красиво. Ну, вот, вот, вот. А тут мне уже Не нравится кое-что А тут мне уже не нравится То, что скотч жрет база. блин, надо еще сушить Смотрите, что происходит <coughs> Скотч оставляет контур База хоть и сухая Но Под наклеивание скотча Еще она не готова Тут вообще вон что произошло Теперь это... А он везде оставил контур легкий. Теперь это будет немного посложнее в каком плане. Это все надо хорошо высушить. Очень хорошо теперь высушить. Прямо пересушить, я бы сказал. Перетереть это аккуратненько наждаками мелкие. Еще раз перекраситься. И сушить, сушить, сушить. Потому что скотч это не дает возможности наклеиться нормально ну что я сделал переднюю вот эту шторку крышку просто два слоя сухих таких поднасыпал. закрылась вот эта царапка которая хм, царапка а контур от скотча <клёх> здесь я все это дело смывал и заново перекрашивал потому что краска пока свежая условно говоря да но, тем более 1к я смыл все растворителем Заново перекрасил И оставил все это дело сохнуть на ночь Это как бы неправильно Но у меня вариантов других нет Наклею сейчас скотч Тут точно все уже высохло Как ни крути, все таки ночь есть ночь Наклею скотч Дам легкую рисочку серым скотч-брайтиком, Чтобы у меня красная база Держалась на желтой базе Иначе возможно отслоение Особенно когда я буду снимать скотч а скотч слишком тонкий, скажем так, по толщине 2 мм, да, и лак своим поверхностным натяжением будет держаться. с Желтых линий он скачить не сможет, хоть желтая база уже полностью не сухая. То же самое проделаю тут, наклею скотч, аккуратненько скотч брать, пробегусь, липкой салфеткой сотру и будем окрашиваться. Сейчас попробую еще раз переклеиваться. Ну вот что получилось. Тут все ровненько. Тут с обрезом. Края обрезали просто. Тут тоже края обрезали. Очень надо хорошо прикатывать вот этот скотч. Скотч обычный, я так понимаю, из строительного магазина. Что-то не помню, что тут края у штампа кривые. главное клеил по краям штампа. Надо переклеить параллельно. Сейчас взял камеру и увидел, что все что все не так как мне хочется то есть это норма, это переклеим сейчас а, бачки бачки бачки вот так кстати крышки этих получились тоже по штампу вел кривенько что-то тоже надо сейчас переделать вот, вот а. ох уж эти советские штампы да? О, так получше будет теперь все серым сквотчбрайтом аккуратненько проходим заодно еще скотч прикатаю как раз и липкая салфетка вот без нее никуда тут в этой работе хорошо все пообдуваю потому что в камере Ничего не работало. Ночью соринки сейчас поподтираю. Еще тут попадали у меня. И все красным. с там сильно давить не надо. Тут самое главное пробежаться. Как говорят технологи, пыльцу согнать. Заодно и скотч. Вот еще раз так прокатаю. Там где он мне не нравится. Все. Дальше вход вступает липкая салфетка. Воздух продуть. Обезжиривать ничего не надо. Если жиров, само собой, никаких не попадало. Все, можно сказать, что после продувки воздухом и протерки вот этой липкой салфеткой можно красить. открасился я и тут сейчас начались прикольчики на вторых слоях начал заворачиваться вот так вот скотч но тут допустим еще ничего вроде страшного а вот там он завернулся так что он потянул за собой красную базу сейчас посмотрим более детально и получается что я уже здесь еще два слоя последних как везде просто не мог ложить потому что а некуда ложить у меня Отклеенная Пленка Короче, заморочка Это такая, честно ну, геморой. Да, вот так красиво сразу Расклеил, прям фух Фух, загорелась А вот тут вот фух И что с этим сейчас делать, я даже не представляю Я взял там ушные палочки Ватные Попробую аккуратненько Подтереть может быть, желтеньким аккуратненько подкрасить. Но это, это Так, А, еще его вот тут. Вот. С центра тоже выдернулось. Причем она буквально сразу. И получается, что у нас красным пропылилась ясен пень. Потому что тут прокрашивалось все хорошо, чтобы было... Ну, такое. Чуть-чуть меня огорчило. Ладно, сейчас все расклеиваем. Что-то попробую сделать. Что получится, покажу. Тут как бы все хорошо Так, ну получилось сделать Чуть-чуть ватную палочку размочил В растворителе То есть ну, с такого расстояния уже не видно Ближе подносишь, конечно, видно Красные следы Потому что база желтая высохшая Очень хорошо, а красная еще свежая Поэтому у меня получилось Ее смыть Ну хотя бы чтобы был Замкнутый контур цельный По баку все замечательно По бочкам тоже проблем Никаких нету Ну так вроде снялось все нормально Кое-где вот, вот Потянулась за скотчем Но Тут я уже делать ничего не буду Потому что я ничего не сделаю Под скотч под этот получается проникает База хоть я ее и не сильно Прям уж вливал тонкими слоями В общей сложности на мотоцикле Примерно 9 слоев красного 9. Они очень тонкие и нифига не кроют Все Теперь мы готовы к лакировке Лак 7000, быстрый, полутораслойный. Но наносить я его буду в два слоя полных, чтобы с хорошей мешой, такой минут по 20 оставлю, чтобы у меня была возможность, допустим, тут ничего не буду заполировать, а вот на баке из-за того, что красного все-таки много и толщина присутствует, хоть и свои тонкие, чтобы у меня была возможность полирнуть там, где линии там, где, допустим, соринки будут лежать, что-то в этом плане. То есть будет два полных таких хороших слоя. Ну что, закончен мацоклет. Из того, что надо будет на нем доделать, это вот соринка лежит, убрать. Вот соринка лежит. И вот саринка лежит. Подобрать. Тут все нормально. Я так посмотрел, просмотрел. По крылу тоже все норм. Ну, может где-то что-то мелкое там тирану. Тут самое главное их аккуратно сохранить до момента Отдачи, то есть, чтобы они аккуратно были упакованы, лежали и не терлись, не бились. Тут есть момент по крылу. Я его буду переделывать. Потому что вот эта полоска должна выходить более гладко. Пропустил я этот момент. Ну, это когда высохнет полностью, чуть переделал, да, и все. А так, собственно, все. То есть, поподбирать соринки. И все. На этом, можно сказать, мы закончили этот проект. По поводу покраски мотоциклов Скажу такое свое мнение А там думайте сами Решайте сами У меня мотоцикл по покраске Если считать день в день Занял работу, ровно столько же, сколько у меня занимает полняк а Потому что вся работа ручная Вся работа нудная, долгая Везде подлезь, везде промотуй, пролакируй Что-то там не получилось Допустим, переделай Я вот эту вот штучку переделал а, такое занятие веселое, куча мелочевки, так это обычный советский мотоцикл. Поэтому тут решайте сами И покраска. У меня сейчас детали в камере вот находясь, когда полностью высохнут, ровно сутки занята камера будет чисто деталями этими. А таких покраски было три. Это я веду к тому, что думаете стоит вообще этим заниматься, если этим заниматься, то за какую сумму денег. А, по материалу значит у меня ушло а, примерно так. 500-500, полтора 500, кило эпоксида э, залито сюда <coughs> по краске полтора э, литра готовой краски макситон красный э, желтой краски э, 200 грамм готовой ушло э, лака ушло чуть-чуть больше литра на все это дело то есть по материалу получается конечно чуть-чуть меньше чем наполняк но по объему работы и по времени занимаемому этой работой уходит ровно столько же, сколько средний размерный автомобиль по самим материалам это покажет конечно время, но общий пока что эффект, какой у меня есть от лака, как он наливается как он растягивается, у меня более чем хороший за свои деньги, то что он есть на нашем рынке Макситон ну я не знаю, альтернативу еще надо конечно поискать очень предсказуемый понятно себе ведущий материал мне понравилось Такие вот дела. Переделаю вот этот кусочек. И на этом мы заканчиваем. Всем пока!